Так, сегодня 11 января. Наша авария в центральной канализации так и стоит в застойном состоянии. Все праздники, но она и до праздников, конечно, там протекала. Сейчас я обратилась в водоканал, у них есть специальное оборудование, только они могут нас, нашу аварию устранить. Написала электронное заявление на имя директора. Директор его подписал, сегодня оно пошло в разнарядку. И вот они приехали. Счет будет выставлен на мое имя. В индивидуальном порядке я его оплачу. То, что до этого приезжала вакуумка, приезжала еще ребята какие-то, приходили по газетке, мы вызывали с Игорем. Они с нас денег не взяли, потому что они не добились результата, хотя потратили свое время. Но денег не взяли. Сейчас вот будем оплачивать по этому счету, который нам даст водоканал.